Я хотела бы вас ознакомить с некоторыми результатами, которые были получены на, на протяжении этого периода. Результаты достаточно интересные, и что хорошо, что в этом случае все выборки, которые представлены здесь, на которых эти результаты были получены, они более-менее идентичны, и вопросы, которые, формулировки вопросов, которые я задавала, они тоже одинаковые. Что позволяет сделать очень интересную вещь, это сравнить во времени полученные результаты. Сразу предваряю... Вывод, один очень интересный, который я увидела за время наблюдений во время кризиса: что во время кризиса субъективное представление населения о том, что они являются финансово грамотными, резко возросло. Именно на период этого вот кризисного периода. При этом все другие объективные показатели, которые мы замеряли, то есть тестовые вопросы относительно того, как. Ну, можно протестировать, либо мы просили людей каким-то образом субъективно рассказать о своих практиках там, ведения дохода. Некоторые вопросы являются тестовыми, то есть мы задавали им вопросы, ну, знают ли они о том, какие именно активы страхуют государство в рамках вот, государственной программы страхования вкладов. И тогда тоже получали некоторые ответы. И вот сравнивая субъективную оценку людьми своего уровня финансовой грамотности и динамику этой оценки, и то, что получали мы на объективные тесты, можно прийти к такому выводу, субъективное ощущение себя более грамотными, оно, оно появилось во время кризиса. Но по объективным характеристикам, по объективным ответам на объективные такие вопросы, выясняется, что практически ничего не меняется. И с моей точки зрения, это достаточно такая опасная вещь, потому что это вот для вообще программы повышения финансовой грамотности населения. Моя интерпретация этого события какая, что поскольку во время кризиса увеличился объем информации, который предоставлялся людям с телеэкранов, со страниц газет, люди Люди начали себя субъективно воспринимать более грамотными, просто потому что они все время слышали. Я даже на, на мужа это видела, у меня муж архитектор, он ничего не соображает в финансовом рынке, но э, вдруг неожиданно во время кризиса, на, я присутствовала у них в компании, и они начали все говорить про финансы, и, и я увидела это вот ощущение, что теперь-то они знают, что это такое, и как с этим быть. И, и увидела это потом на данных, то есть это какая-то такая субъективная э, опыт, и, э, и то, что я увидела в данных, они совпали в этом отношении. Вот. Посмотрите на первый слайд, это как раз вот эта вот оценка субъективная, Людей спрашивают, считаете ли вы себя финансово грамотным, и просят оценить эту грамотность по школьной пятибальной оценке от единицы до пятерки. И вы видите, какой здесь достаточно пессимистичный в 2008 году был ответ, что 50, практически 50%, даже несколько больше, говорили о том, что они свою, свою финансовую грамотность оценивают на единицу и на двойку. То есть фактически это вот не, неуд по, по, по школьной оценке. И вы видите, что вот произошло увеличение числа считающих себя троечниками в этом вопросе как раз в период финансового кризиса. Потом снова, слава богу, это overconfidence, что с моей точки зрения не является, несколько спадает, но вот какой вывод из этого можно сделать, что когда люди получают информацию, все-таки во время кризиса, я не могу сказать, что это была национальная программа повышения финансовой грамотности, да? там ничего такого не было, то есть были элементы, были некоторые участники, которые в этот момент проводили действительно обучающие программы, речь шла только о том, что появилось больше информации, и вот этот эффект как бы, увеличения уверенности в себе, он появился. Что будет, когда начнется действительно повышение финансовой грамотности? Когда люди будут не просто слушать с телевизора, что вот там то-то пошло туда или сюда, а когда им будут говорить, вот, вот я вам объяснил, теперь вы знаете, да, теперь вы, естественно, эффект таких программ может привести к тому, что может повыситься вот такое субъективное ощущение себя грамотным. Это хорошо, если это будет сопровождаться действительно еще и ростом реально финансовой грамотности населения. Если нет, то может оказаться так, что мы получим слишком уверенных в себе потребителей, которые на самом деле с тем же уровнем финансовой грамотности, как и было до. Следующий слайд, пожалуйста. Вот один из параметров финансовой грамотности, который в международном, различным программам и методикам измеряется, вот, когда мы измеря... говорим об уровне финансовой грамотности, это ведение домашнего бюджета. Потому что это как основа основ. Если у вас нет представления о том, какие... сколько доходов вы получаете, сколько... и куда вы их тратите, и как-то вот это все покрыто таким, ну может быть не мраком, но иллюзией а, того, что вы знаете, на самом деле вы не ведя бюджета, а, не можете это оценить а, точно, то тогда а, о каких мы там долгосрочных стратегиях можем говорить, о братья кредитов, инвестициях, если люди даже деньги свои, вот, которые у них в кармане, не особо умеют считать. И вы видите, что до кризиса всего ведущих бюджет, это было тоже где-то 24% они вели причем достаточно так вот хорошо, что записывали все расходы и доходы. 21 вели тоже письменные бюджеты, но не все расходы и доходы записывались. То есть где-то порядка 45% в общем-то так. Да? По западным оценкам, когда проводятся такие же, задаются такие же вопросы на например, Западной Европе, там, конечно, процент выше 50. То есть там люди ведут свои бюджеты, большинство ведет свои бюджеты. Но что интересно получилось во время кризиса, смотрите, доля тех, кто ведет бюджет, уменьшилось, То есть в этом случае это не только улучшение, это даже ухудшение ситуации. Люди стали вести свои, реже, реже стали вести бюджеты. Причем, если вы видите, это не по одной точке, то есть это не случайная там какая-то идиосинкразия выборочного этого конкретного исследования, а это достаточно устойчивый детензис, потому что там две точки, и тут четыре точки. Моя интерпретация это того, что когда в кризис потребители стали оценивать будущее достаточно пессимистично, соответственно, они сжались, они перестали планировать слишком далеко, они решили ну, как бы вот сделать некий запас финансовых средств, если это так, то в этом случае, если у тебя нет долгосрочных каких-то финансовых целей, которые ты собираешься достигать, то, в общем-то, может быть, это не так важно точно вести свой бюджет. Но, тем не менее, это уже интерпретация, непонятно, почему это произошло, но тем факт остается фактом, бюджеты стали вести реже. Следующий слайд. Вот этот очень интересный данные, потому что ну, все люди, которые работают с финансами, они прекрасно понимают, что такое государственная система страхования вкладов. И, в общем-то, на мой взгляд, такой, там информация, которую нужно понять, вообще-то практически никакой нет. То есть нужно знать, что это банки, которые участвуют в этой системе, и вот сумма страхового этого покрытия, вклад, сумма вклада, которая подходит под лимит страхового покрытия. Вы видите, что половина вообще даже не представляет, когда им задаются вопрос о том, а какие именно активы страхуются в этой системе, 50% сразу отказываются отвечать на вопрос. То они говорят, мы вообще даже не представляем, даже приблизительно. Из тех, кто представляет приблизительно, где-то четверть, ну там даже... Пятая часть, 23-22%, они э, отвечают правильно. Говорят, что э, это вклады, э, которые находятся в банках, э, ну, вот входящих в эту систему. Но что опасно, это вот эти 13-16% это то, что те люди, которые считают, что все, все активы страхуются. И в этом случае, если они несут свои деньги, например, в кредитный кооператив, то они полагают, если кредитный кооператив им показывает, что вклады застрахованы в компании Пупкин и партнеры, то они считают, что это как раз вот эта вот самая система, государственная система страхования вкладов, как в банках. Некоторые думают, что акции страхуются, да, что если вдруг что-то там произойдет с рынком акций, то вам государство будет возмещать потерянное. То есть это вот как раз не очень хорошее. Тем более, что 50-54% вот эти 53-54%. Если вдруг начнется какой-то бум на, на рынке финансовом, и люди начнут больше, больше пользоваться финансовыми инструментами, то, скорее всего, какая-то часть, конечно, перейдет в правильно знающих, но я думаю, что рост произойдет за счет того тех, кто на самом деле заблуждается на эту тему. Следующий слайд. То был тест, да, то есть мы спросили людей, какие активы страхуются, а здесь субъективная оценка своего собственного знания. И здесь очень тоже интересная картина, если, в принципе, есть данные более свежих, более старых, вернее, временных периодов, то есть когда возникла СВ, они сразу стали замерять, насколько люди вообще осведомлены о наличии этой системы страхования. И всегда были сильно огорчены, что очень малая доля людей знает об этой системе и, ну, как бы, может сказать, что она знает достаточно хорошо. Видите, какая интересная динамика. В условиях кризиса все, все резко поумнели, все резко стали информированными. Но уже в феврале 2010 года мы снова получили примерно ту же картину, что была до кризиса. То есть вот это опять эффект. Если телевизор нам что-то говорит, у нас создается ощущение, что мы об этом хорошо знаем. Этот результат невозможно получить правильный в статистическом смысле слова, потому что если человек что-то слышал полтора года там или чуть меньше назад, он не может об этом слышать первый раз в жизни, потому что иначе тогда там должно быть что-то динамикой населения сильно обновиться. Да? То есть это нельзя, это свидетельствует только об одном, что когда люди что-то слышат, они в этот момент начинают думать, что они это знают, а потом, если они этим не пользуются и об этом перестают говорить, они об этом прекрасно забывают. То есть вот финанс, программа финансовой грамотности, опять-таки здесь какой вывод? Если человеку сказать один раз, возможно, это нужно повторять. Но это все можно найти на сайте вот, и на ФИ, там, и на сайте Вышки, либо вы можете написать мне, если вам нужны эти данные, и я бы выслала Здесь данные, которые как бы, на, тест основан на том, что люди должны знать о том, что никто, кроме банков, не может гарантировать конкретный процент на ваше вложения. Суть вопроса состояла в том, чтобы попытаться выяснить, понимают ли это люди или не понимают, что только банки гарантируют возврат вкладов. И, по сути дела, это как бы всегда опасность, если люди не понимают этого, то они, скорее всего, могут стать жертвами финансовой пирамиды. Ну, вопрос звучал как «найдите предприятие» признаки финансовой пирамиды в следующих предложениях. И здесь банк предлагал проценты по 12% годовых, ПИФ, который сказал, что за последний год его акции выросли на 35%. И финансовая организация, которая действительно обещает 35% рост через год, и это не банк, и, соответственно, не может такого быть. То есть вы видите, что в этом случае опять грамотных у нас где-то около 25-30%. Те, которые правильно ответили на вопрос, что, скорее всего, подозрение может вызвать вот именно это предложение. Но вы, вы видите опять очень много незнающих и очень много заблуждающихся. Вот Заблуждение, на мой взгляд, это даже более страшно, чем знание. Потому что когда ты не знаешь, то есть первый уровень э, полное незнание, когда ты не знаешь, что ты не знаешь. Следующий уровень понимания, это когда ты уже знаешь, чего ты не знаешь. Так вот Те, которые реально думают, что, что они знают, вот это вот опасно, и за этим надо следить. Потому что если программы повышения финансовой грамотности будут приводить к росту такого, такой доли людей, уверенных в себе, но не знающих, то это будет не очень хорошим результатом. Этот слайд говорит о том, что люди не уверены в своих знаниях, и, и, и когда они вступают в какую-то конфликтную ситуацию с финансовой организацией. Только от ну, 2-6% говорят, что в принципе они более-менее уверены в том, что если возникнет такой конфликт, то он будет разрешен справедливо и быстро. Остальные либо затрудняются ответить, либо полностью уверены в том, что такого быть не может. И это, кстати говоря, этот, эти показатели можно сравнить с показателями потребительской уверенности. То есть мы сейчас все хорошо знаем, что если мы купили некачественные туфли, то как, как мы их можем сдать, какими правами обладаем. С, точки, с финансовой организации пока наши представления достаточно ну, не, не такие, <laughs> мы не уверены в этом. Значит, как часто при, при, при, перед приобретением той или иной финансовой услуги вы сравниваете условия ее предоставления в различных компаниях? Но это нормальная такая практика shopping around. Да? То есть если вы что-то хотите купить, то вам надо узнать, у, у кого какие цены, сравнить и выбрать наилучший вариант. Потому что если этого не происходит, то и вы не можете сравнить предложения разных компаний. То что происходит? Тогда получается вместо рынка базар. Тот, кто кричит громче, тот заберет больше, большую долю потребителей. Но не факт, что его предложение может быть на, на, наиболее выгодным для самого потребителя. Видите, перед кризисом вообще у нас была поразительная 40% людей перед тем, как из тех, кто покупал эту услугу, перед тем, как ее покупали, вообще не, не, не сравнивали условия. То есть, это, они соглашались на первый вариант. И это единственный показатель, по которому изменилась ситуация к лучшему. То есть в условиях кризиса стали чаще все-таки. Ну, не всегда, ведь всегда практически не изменилось. От 26 до 30%. То есть, ну, в социологии эти проценты, вы не смотрите там, если процент разницы меньше, чем 3%, это ошибка выборки. То есть это на самом деле не динамика, это а, а практически одно и то же число. То есть, если говорить о тех, кто всегда это делает, этот процент остался на прежнем уровне. Но появились те, кто начал делать это иногда или редко. Следующий слайд. Договор — это следующая больная точка э, российской действительности. Да? То есть люди не читают договора. И если читают, то э, иногда это чтение чисто формально. Ну, вслух читают, да, прочитали, ничего не поняли, или там поняли половину. Если чего-то не поняли, бог с ним, это, как бы, это же договор. Да? И в этом случае э, подписывают фактически не читая. Вот подписывают вообще не читая 6%, э, потом подписывают после того, как прочел, даже если не понимаю каких-то его условий, вот это зелененькая, еще 20-15%, да? только после внимательного прочтения 36-35% и не имею опыта подписания таких договоров 34-37%. То есть, видите, тут ситуация немножко получше, чем с системой страхования вкладов и финансовыми пирамидами, но тем не менее, пока это еще... Вот, проблемная зона, потому что достаточно много людей, которые вообще не читают, не затрудняются ответить или вот, э, подписывают, не, по не понимая, что там они прочитали, не обращаясь за какой-то экспертизой вовне вот это уже такая финансовая арифметика более сложные вопросы здесь больше видите людей затрудняются ответить идея какая что идея полной стоимости кредита для заемщика знают ли люди о том что эта информация должна предоставляться в виде годового процента или нет почему это важно потому что в нашей реальности люди смотрят не столько на годовую вот эффективную ставку по сути полная стоимость кредита это эффективная ставка они смотрят на размер платежей а размер платежей конечно, зависит от срока договора, от ну там разных э, условий. Да? И в этом смысле э, одни и те же, ну, как бы, если ты обращаешься в разные банки, и они тебе предоставляют вот эти вот платежи в абсолютном значении, то, по сути дела, ты не можешь их сравнить, если немножко различаются, или, если существенно различаются другие э, условия договора. Смотреть нужно именно на эту эффективную процентную ставку. Но, о том, что это э, это она, видите, знает, что в процентах в среднем за год 4 э, в, в ноябре девятого года и 5 процентов в августе 2010 года людей, которые как бы вот, ну, это россияне это от, всей, от всей выборки. Ну и половина вообще даже, потому что у нас был специально в ответе такой пункт, не, не, не, имею, не, не имею представления, даже не могу ответить на этот вопрос, потому что вообще никак. Когда мы говорим о финансовой грамотности, то в первую очередь приходит, если люди вообще ничего не понимают, им нужно рассказать, что такое банк, что такое пив, что такое акция и так далее. На самом деле, если мы спросим у них, о чем они хотели знать, они, вот эти вопросы их Волнуют в, в меньшей степени. Поскольку они себя чувствуют неграмотными, незащищенными на этом рынке, их больше всего волнует. Вопросы связаны как защититься, если что. Как повысить свою... Э, как бы, э, грамотность именно в том отношении, что если я куда-то обращаюсь, у меня возникают проблемы, как я могу защитить свои права как потребитель. Поэтому на первом месте из наиболее интересных для россиян тем это вот про защиту прав потребителей на финансовом рынке. На втором, видите, на какую информацию обращать при чтении договоров люди. Помните, я показывала вам слайды, где люди не читают, но на самом деле не потому, что они неграмотны, или потому, что они такие, потому что они все реально не понимают некоторых терминов, и в этом смысле чтение оно не, не сильно помогает. И на третьем месте это пенсионная проблема. Пенсионная проблема очень острая. То есть люди действительно реально понимают, что государственной пенсии им не будет хватать. И это те поколения, не поколения людей, прошедших там войну или послевоенные годы, а это поколение людей, которые в принципе уже живут более-менее в хорошей ситуации. Если у них будут такие же пенсии, как, моя бабушка могла жить и на 6 тысяч, да, и при этом еще что-то сберегать. Как я буду жить на 6 тысяч? Я, честно говоря, с трудом себе представляю. Поэтому для этих когорт, для, для этого населения пенсионная проблема очень волнительно, потому что лишь там тоже 4, от 4 до 6 процентов россиян полагают, что им будет хватать их государственные пенсии. А что делать, они в принципе не знают.